День добрый. С центра синел на ИСПА и я хочу сегодня рассказать про новую технологию ПП, которая, применяет в Синьол шлемах. Это не новая технология, но она заслуживает внимания, чтобы вы понимали в чем разница и могли э, осознанно выбрать себе шлем там, либо с ней, либо без нее. Итак, Шлема по изготовлению внутренней части, именно той части, которая работает при ударах Собственно, шлемы должен защищать от ударов, он для этого делается Бывает разных материалов Вот два основных материала, это EPS и EPP вот разница в том, что EPS это, ну, обычно, в общем-то, пенопласт по сути, ну, как бы, да, простым языком говоря. А у него есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что он может быть а, соединен с пиканием с внешним слоем ABSом, и за счет этого получается то, что шлем выходит легкий, да, защищает от ударов, надежный, но у него есть минус, если происходит удар, то вот этот вот внутренний слой, который, собственно, амортизирует удар, он сминается, и после этого он свой объем не восстанавливает. То есть вмятина, она так остается, и деформированная форма, она остается деформирована. Вот. А пластик и ПП, у него как раз другое свойство, он восстанавливает объем. То есть ударили, пластик, как, как резиночка, отходит обратно вот, пенопласт. В этом есть плюс, потому что, собственно, это не одноразовый шлем получается. То есть он бьется, бьется и восстанавливается. Минусы в том, что он никак не связывается с внешней оболочкой. То есть вот с этим пластиком его спечь никак нельзя. Они абсолютно, ну, как бы между ними, ну, они не связываются, да. И невозможно, получается, сделать никакой вентиляции здесь. Вот. И внешний пластик должен быть толще, потому что если мы будем использовать тот тонкий пластик, то он просто повредится моментально. Потому что там, в спекаемом внутреннике, внутренний слои внешний они друг друга как бы укрепляют. То есть внешний защищает внутренний, а внутренний укрепляет внешний. Здесь совершенно живут отдельной жизнью, внешний и внутренний. Поэтому шлем получается без вентиляции потяжелее. Все. Но в случае ударов он неодноразовый, он восполняется объем. Насколько это важно, ну, честно говоря, я не знаю. Да, то есть вот... Как это использовать, хорошо это или плохо, я не знаю. Лично я для себя, в общем-то, использую одноразовые шлема и не парюсь, EPS, да, и мне хорошо. Вот, то есть я его покупаю, некоторое время катаю, и, в общем-то, когда он начинает у меня болтаться или что-то у меня начинает плохо, я его просто меняю. Что, собственно, хорошо, потому что такой инвентарь, который связан с безопасностью, обновлять, в общем-то, регулярно имеет смысл и, в общем, даже хорошо и полезно. Вот. Если катаетесь нечасто, вот, и то, как бы, вот такой шлем, на, на самом деле, нам намного, наверное, будет лучше, потому что он просто дольше проживет. Вот. И не будет вам... Не надо вам за ним следить, думать о нем и так далее. Тратить на него лишний раз деньги, там, менять. Ну, как бы, смысла нет. Вот. Ну, решать в любом случае, вам. Теперь вы, по крайней мере, знаете, что это. Все, я пойду поищу что-то другое интересное, чтобы не пропустить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.